Ничего, дорогие подписчики и друзья нашего канала. Сегодня на нашем канале необычный обзор миниатюр от компании MasterBox. Данный набор представляет две миниатюры, посвященные девочкам официанткам из кафе. Этот набор содержит две миниатюры официанток в масштабе 1:35. Данный набор был выпущен в 2016 году, как нам показывает вот это вот. Надпись. А надпись нам говорит о том, что арт на данную коробку был нарисован художником, иллюстратором Виталием Петелиным. А миниатюры были слеплены, к сожалению, я не знаю, возможно, Алексей, а может быть и Александр, может быть и Андрей Гагарин. Может быть еще какой-нибудь автор с именем начинающимся на букву А. Итак, набор за номером 35186, компания Masterbox. Посмотрим, что у нас на обратной стороне, а на обратной стороне мы можем опять же увидеть название набора девочки-официантки Nana Momoko Мамоко, рамочку с деталями, цвета предлагаемые для окраски данных фигурок, как собрать какие детали, куда нужно приклеить, ну и давайте перейдем непосредственно к содержимому данной коробочки Итак, как сказал один очень умный человек. Зачем нам коробка? Коробка нам не надо. И переходим к летничку. На литничке мы пока ничего не видим. Надо убрать вот такой вот пукет. Пукет пакет нам тоже не нужен. Зачем нам пукет? Вот. И можно посмотреть на литье. На рамочке имеется клеймо мастербокс. Опять же номер данного изделия. Всё. Ну и, собственно говоря, перейдем к детальному рассмотрению данных миниатюр. Ну, здесь вот такие две головы. Мелота. Улыбаются. Надеюсь, вам будет хорошо все видно. Ну, по обычаю мы дадим фотографии приложим. Так. Вот у нас здесь торс от одной из миниатюр, ноги, в тухлях, причесочки даны, передняя часть скальпа и задняя часть скальпа, и у второй фигуры аналогично. Почленены фигурки, на мой взгляд, довольно таки правильно ну или хорошо, кому как больше понравится. В общем-то, набор не обладает диким количеством деталей. Литье хорошее, без облоя. Скульптурки довольно-таки неплохие, но конечный результат, качество данных миниатюр мы сможем увидеть после сборки и окраски. А на этом у нас все в данном выпуске. Всем спасибо, что посмотрели ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь в группу ВКонтакте, заходите в Инстаграм, также забегайте в чат в Телеграме. Также могу посоветовать один хороший магазин, называемый моделист-ру.ру. Зайдите, посмотрите на их цены, заезжайте к ребятам в магазин, они вам всегда все подскажут, расскажут. Я надеюсь, вы будете довольны данным магазином. Еще раз всем пока-пока! ありがとう!ありがとう!